Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня коротенький выпуск о том, что происходит на самом деле с партнерами бизнес-медиа, сколько их и как долго в среднем они ими являются перед тем, как прекратить свою деятельность. А цифра здесь неутешительны для тех, кто хочет купить эту франшизу. 72% партнеров, заключивших договора в 2014, 2015 и 2016 годах, прекратили свои отношения с Харитоновой и Желенковым. Цифра эта явно занижена, так как в число работающих партнеров попали дубна, чебоксары и некоторые другие, в реальности не работающие с этими людьми уже давным-давно. То есть реально работающих, думаю, осталось менее 10%. Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру, прежде чем вручать свои деньги этим людям. В отличие от них, я говорю о том, что легко проверить в открытых источниках. В данном случае на сайте FIPS. Я хочу поблагодарить пострадавших от действий бизнес-медиа, это понятие больше подходит в данном контексте, нежели партнеры, которые тратят время на поиск, систематизацию, обнародование утаиваемой бизнес-медиа информации. Одному размотать этот клубок недомолвок и подмен понятий мне было бы не под силу. Итак, перед нами таблица Excel, в которой благодаря стараниям и времени одного из действующих франчайзи собраны все сведения по заключенным либо расторгнутым договорам передачи права собственности. Бежевым цветом выделены договора расторгнутые, либо перепроданные другим людям, либо те, которые находятся в стадии судов по неуплате роялти, либо жалоб в прокуратуру и тому подобное. Как видим, почти все договора в начале списка выделены этим цветом. Те, которые не расторгнуты внизу списка, то есть заключены в прошлом либо этом году. Именно из этой части таблицы мы видим отзывы успешных франчайзи. Именно ими козыряют Харитонова и Желенков, рассказывая о своих достижениях и нагло обманывая возможных покупателей. Чтобы не быть голословным, вспомню фразу, неоднократно повторяемую гением инженерной мысли, как его прозвали в комментариях к видео гражданином Желенковым в разговоре с партнером из Чебоксар. 60 партнеров Евгений? работают, 50 а партнеров какой? работают, 10 готовят, 5-6 партнеров приходят в месяц, Евгений. и, и, и когда вот, такой вопрос получаю впервые, Евгений, давай, и надо так. работать. Теперь считаем партнеров. Их 50, плюс столько же бывших партнеров. Делим на 4 года продаж и получаем 2 покупателя в месяц. То есть Желенков лгал, чтобы выставить ситуацию в невыгодном для Александра свете и не возвращать ему деньги. К слову, сравнивая продажи бизнес-медиа за лето прошлого года с аналогичным периодом года текущего, мы видим, что против 8 продаж в семнадцатом мы имеем 0 продаж в 18-м. Почему случился такой провал в продажах в этом году, остается загадкой. Выплывет ли компания в дальнейшем и сможет ли вернуть себе утраченное доверие франчайзи и потенциальных покупателей? Сомневаюсь. И сомневаюсь, думается мне, не я один но вернемся к таблице это не она это очередной сюжет с очередным отзывом одного из франчайзи бизнес-медиа монтировать которое я просто не успеваю а вот и таблицы и таблица это просто кладезь безответных вопросов вот очередной из них где в этой таблице некто шамаев арсентий из якутска якутск правда есть но там Местникова Татьяна Иннокентьевна и кнопка лифта. А вот как купил франшизу на табло Арсентий вопрос к Харитонова и Желенкову. Мое предположение, что никак не покупал. И если это предположение верно, то мы имеем дело с банальным мошенничеством, а не с франшизой на табло лифты. И этот же вопрос повторю в отношении успешного франчайзи из Уфы Гараева Динара Рашитовича. Его тоже пока никому найти на сайте FIPS не удалось. Но вновь вернемся к таблице. Она предлагает нам поистине безграничные возможности проверки правдивости заявлений продавца Харитоновой о своем востребованном продукте. Правда, в таблице в одной ячейке размещены и дата расторжения и номер договора, поэтому мы переносим номер договора в соседнюю ячейку и вставляем формулу в удобное место листа. Дата окончания минус дата заключения равно срок продолжительности действия договора. Обратите внимание, не работа и тем более не баснословных заработков по 2 миллиона, а действия договора, в данном случае это 246 дней, то есть 8 месяцев. Думаю, на попытке заработать на этом поприще у партнера из Орла ушло несколько месяцев. Остальные оттягивание расторжения с целью начисления максимально возможной суммы роялти. Либо суммы, которую бизнес-медиа простит франчайзе, если тот пойдет на подписание мирового соглашения. Отказ от всех претензий, от внесенного паушального взноса и от уплаченных роялти. И это не просто устраивает Харитонова и Жилинкова. Это то, к чему они идут изначально. Итак, формула вставлена в ячейку, протянута до конца списка, полученный результат делим на количество строк и получаем 1,4 года, среднюю продолжительность сотрудничества. Вспоминаем пример с моим городом или с Балашихой, ни там, ни там франчайзе не удалось даже начать работать. Тем не менее, по данным таблицы в одном случае это год, а во втором партнер работает и по сей день. Таких франчайзи много и много тех, кто работали по году, прежде чем перешли в стадию конфронтации и расторжения, которое также могла тянуться год. Вводим коэффициент 0,5. Думаю, он изрядно завышен, но пусть будет таким. Применяем. Получаем реальную среднюю продолжительность сотрудничества в районе полугода. Это короткий расчет я продемонстрировал с целью дать представление возможным покупателям франшизы о том сроке, за которые вы должны будете окупить вложенные в покупку деньги и приумножить их, или иначе смысл приобретения теряется, и если вы укладываетесь в эти месяцы, то надо брать франшизу. Когда я впервые сообщил о том, что организации, обслуживающие лифты, запретили мне размещать эти конструкции, продавец радостно предложил мне расторгнуть договор и прекратить наши отношения. Это не лучший, но вполне хороший исход для продавца – получить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов с незадачливого покупателя и расторгнуть с ним договор, пообещав простить роялти. Еще лучше, когда к паушальному взносу прилипает сумма роялти месяцев за 10. И именно в таком порядке расторгались договора до некоторых пор. Но многие франчайзи стали подавать в суд на бизнес-медиа в надежде вернуть деньги. Однако паушальный взнос, прикрытый договором на обучение, вернуть было крайне сложно – к тому же франшизу передавала ООО «Бизнес-Медиа», а деньги уходили на счета различных ИП, вроде Желенковой, Шиховцевой и возможных других людей, о которых мне пока неизвестно. Среди франчайзи, подавших в суд, Стерлитома, Кульяновск, Волок, Дочебоксары, Мурманск и другие. Некоторые же франчайзи обратились за помощью в прокуратуру города Курска. Это Сыктывкар, Перин, Новосибирск, Дубна. А раньше Харитонову и Женкову приходилось бороться с распространением этой информации среди действующих франчайзи, но это никоим образом не сказывалось на вовлечении в структуру новых партнеров и притоку новых безвозмездных паушальных взносов. С появлением же этого канала и возможности безбоязненного общения между франчайзи, вливания в виде паушальных взносов в структуру резко сократились. Наиболее веселые зрители канала предполагают, что такими темпами лучшему работодателю 2016 года в Курске, по мнению региональной комиссии, о составе которой мы поговорим в одном из последующих выпусков, придется выдавать ЗП франшизами. На этом вебинар от действующих франчайзи о том, как проверить наличие правды в словах Харитонова и Желенкова с помощью открытых ресурсов завершен. Данный кейс называется «Проверь того, кто дует тебе в уши» и будет доступен бесплатно по ссылке всем партнерам и потенциальным приобретателям самой востребованной франшизы за последние три месяца. Лайк, если информация зашла, подписка, если заинтересовала и колокольчик, если не хотите пропустить следующую ее порцию. Увидимся в ближайших видео. Ну или услышимся уж точно.